Это вторая часть видео. С вами снова я, Вика. Мы будем украшать наш слайм. Я выбрала вот так его украсить: вот два разных глиттера: ароматизатор американский мармеладные мишки, пенопластовые шарики, блестки, и в качестве красителя вот у меня есть такой краситель. Но в качестве красителя, это, кстати, лайфхак, можно использовать лаки для ногтей, которые у вас, например, просрочились. Ничего с этим слаймом не будет. Например, вот у меня всего на полгода просрочились лаки. Я сейчас ими украшу наш слайм, который мы с вами только что сделали. Так... чтобы не лить к рукам. Вот. Также вы можете в слаймы добавлять все, что угодно. Например, американские добавки. Я сейчас вам покажу, фуамринг, фуам чанкс, вафельки, ну, все что угодно, что продается в магазинах для слайминга. Также некоторые добавляют в них шармы, но в нашем слайме шармов не будет. И фоам с фоам -чанксами. Так, все. Вот наш слайм. Начнем. Каждого лака добавим буквально по чуть-чуть. По чуть-чуть. Так, вот. Это мой любимый был лак. Такой бордовый, что ли. И он у меня просрочился. Но зато теперь... Будут такими же красивыми наши слаймы. Теперь добавим светло-розовый. Так, Он совсем светленький, поэтому добавим чуть-чуть побольше. Так. Кстати, я вам хотела сказать, что некоторые пенопластовые шарики... Когда их добавляешь в слайм, они выпадают. Но мои пенопластовые шарики, удивительно, но не выпадают. Я сама не понимаю, почему, но я их заказывала на Алиэкспресс. Вот. Так, добавим красителя. Так, теперь не утекай краситель. Теперь чуть-чуть перемешаем. Так. так, вот у нас такие разводы розовые получились. Теперь мы добавим глиттеры. Вот они такие фиолетовые. Они хорошо будут сочетаться со, с розовым слаймом. И вот такой с оттенком розового. Так, нарисуем сердечко. Теперь, так что мы еще не положили. А, блестки. Золотые блестки тоже чуть-чуть надо добавить. Так. Совсем чуть-чуть. Так. Угу. Вот такой у нас классный слайм. Чуть-чуть пенопластовых шариков тоже не помешает. Так. Положим сюда. Я их кладу немножко, чтобы они не мешали растягивать наш слайд. Так, чуть-чуть. У меня уже, как видите, руки немного в лаке, в блестках, но ничего страшного. Так, и мой любимый ароматизатор. Мармеладные мишки. Добавляем побольше чтобы слайм по Так, мы вроде бы уже все добавили. Теперь мой любимый момент смешиваем. Так. О, прилипает. <с nói> так. Это из ароматизатора такого. Он прилипает к нам. Сейчас он сначала будет вот таким очень странным, но потом он станет очень крутым. Вот, прилипает очень сильно. Вот он у нас вот такой вот. Даже не знаю, как его назвать. Просто классный слайм. Он немножко похож на орео слайм. Только розовенький такой Орео слайм. Оп. Кстати, хотела сказать э, начинающим слаймерам. Очень аккуратно обращайтесь со слаймом. Кладите его только на чистые поверхности. Например, вот этот стол я тщательно протерла до того, как положить на него слайм и изготавливать что-либо. Иначе на слайм прилипнут всякие пылинки, всякая грязь и будет наш слайм серым вот видите очень красивый не, даже какой-то не, не знаю на космический похож вот из облесток сейчас мы еще чуть-чуть со стола берем этого красителя вот так вот я его назову наверное розовый космос Потому что он реально похож на космос. Так, все. Надеюсь, больше не будет липнуть к рукам. Так он у нас кликает, цокает. не знаю, как это называется. Так, попробуем вывязать руки. Я говорю, что он прилипнет. Он первое время только прилипает, не бойтесь. Вот так делаем около минуты. С него летит. Всё. ничего так уже начал чуть-чуть вот становиться не таким липким главное очень быстро перекладываю чтобы он не успевал вот так вот прилипать. все почти уже а вернемся к совету э, начинающим слаймерам это все хорошо, да? Нужно класть вот на чистые поверхности. Но еще я хотела сказать, что слаймы... Так, что я хотела сказать? Я забыла. А, то, что чтобы слаймы не засохли и не превратились у вас в камень, как это было у меня э, своим первым слаймом, я его забыла э, на столе, ну, точнее, я его положила в коробочку, но я забыла... Закрыть крышку у этой коробочки, и он у меня засох, я очень сильно расстроилась, потому что слайм был невероятно классным, тем более ты сделал его сам, тем более твой первый слайм, ну вот, в общем, закрывайте крышки плотно, чтобы слаймы не засыхали. Вот у нас получился такой слайм, я все-таки его доведу до состояния неприлипания. Так, сейчас. Это не займет и двух минут, надеюсь. Он слипнет, но надо быстро его от рук отлипать. По-моему, придется еще чуть-чуть раствора добавлять. Вот у нас такие всякие пузыри. Давайте его скрутим в розочку. Ой, он очень жидкий получился. Но ничего страшного. Так, даже вот все-таки я добавлю чуть-чуть. Так, это очень быстро. Так, раствор. Где бомбарат, быстренько а то он очень жидкий получился наш слайм так чуть-чуть так, хорошо перемешать слишком много получилось но ничего а -а -а -а. так ничего страшного, надеюсь вы поняли так. О, кстати он перестал почти прилипать к рукам все еще липит. ну в общем нужно поделать так 5 минут и все с нами ваш готов вот он уже стал немножко получше жидкий, мягкий его конечно очень приятно трогать но слишком он жидкий у нас получился так, все, перестал липнуть это меня радует вот такие розочки мы делаем почти перестал в общем, я добавлю в этот слайм чуть-чуть все-таки зубной пасты. Другой, не той, которую я добавляла раньше. Так, и все. И он перестанет у нас ликнуть. И так тоже очень хороший получился. Хрустящий такой. Такой вот жиденький. И очень красивого цвета. Я его убираю в коробочку. Так. Убираем. Он даже очень большой получился. И не хочет складываться в коробочку. Так. Ну, в общем, я его чуть-чуть уменьшу. В общем, у нас получился вот такой слайм красивый. Вот, с вами была я, Вика. Спасибо за просмотр.